отсюда вступает пиролизный газ на первый холодильник в этом структура холодильника состоит из под 45 приваренных ну, приваренные пластины по 45 градусов ну, по расчету вышло у меня раз два три четыре штуки Вот, вот это Уличный воздух как раз задувает, охлаждает эти пластины. Следовательно, мы сушаем полностью газ. Он уходит в личное песок. Вот этот конденсат борщик. Ну, плюс газ охлаждается еще тяжелые фракции ложится в песок песок нужно менять каждый так по практике получалось трое суток постепенной работы постоянной работы на практике выходило 310 градусов после первого холодильника на второй холодильник во втором холодильник мы заливали термалан не воду именно, а термалан она просто не закипает можно и воду когда заливали именно термалан то есть насос с емкости аккумуляторной забирает воду подает в холодильник номер два и охлаждает газ в холодильнике номер два. Вот обратка с малого термалан или воды идет на теплообменник. Ну, теплообменник состоит труба в трубе, грубо говоря. Не как редан, пластинчатый вопрос а просто труба в трубе. Говорю здесь нарисовано некорректно, не эстетично. Вот. вот здесь вот стоит у чего, вентилятор. Он затягивает воздух воздух попадает в теплообменник снимает тепло с обратки и идет на подогрев именно на генератор натоковый. вот сам газ после а... так, сейчас сам газ охлажденный после холодильника номер два с температурой примерно 69 на меньше выходил на практике ходит в емкость 300 литровый заполненный полностью песком именно речным только и открывает сначала идет продувка воздуха здесь вот кран еще должен быть дренаж чтобы всю влагу согнать вот потом кран этот закрывается открывается газ он идет уже напрямую он чистится чтобы в камеру сгорания не летел шлак так как фильтры если вот допустим поставить вот здесь вот фильтр в этом месте его надо будет менять примерно ну, через каждые 8 часов но это в зависимости от объема так вот хотел сказать еще про для чего установлена скорость прохода такая высокая скорость прохода высокая именно для воды чтобы был меньше теплосъем отсюда если будет больше теплосъем больше у нас будет теплосъем А температура с теплообменника на подогрев воздуха будет температура 75 градусов у нас будет в камере сгорания высокое количество конденсата, что, соответственно, нам не выгодно. Так, у нас еще здесь подпиточная линия, датчик давлению, то есть, если воды не хватает здесь или какой-то жидкости, он открывает, насос включается, автоматически подпитывает. Так, что еще? Вот, допустим, после отключения системы, вот на этих пластинах образуется гай, кокс, недогоревшее топливо, так же, как и в этом холодильники следует нам его надо промыть, чтобы нам промыть, он нужно закрыть открыть вот этот кран и вот этот закрыть, вот этот открыть и он, то есть промоет вы и весь песок вот дренажный сброс, а здесь у нас вот этот кран открывается, этот закрывается, он уходит сюда, промывает систему. полностью сюда здесь задвижка должна быть закрытая также вода или какая-то жидкость промывочная но еще идет на обратно вымывая также вот эту второстепенную вот эти секции вот ну, вся система вся система общая Он состоит грубо говоря из двух бочек, из двух труб, вот, сейчас примерно скажу, у меня вышло, по расчету, вот. так тут от открывать, ну, ладно, на словах объясню, высота, само с самого холодильника у меня получилось. полметра. метра. Это 700. Данная труба 210 по расчету. Это 159. Труба выходная. Так, на тепло... А, аккумуляторная емкость. 1000 литров. Песочная емкость. Первая, вторая песочная емкость. 300 это 100 литровая не подписал так диаметре они тоже 500 и обе емкости так что еще ну, конечно вот здесь вот автоматику на сухой ход не поставил датчиков здесь должен конечно стоять и на дутевом вентиляторе что если нет под... закрыт воздух полностью на сто процентов чтобы он выключался ну то есть забита система или обратное давление какое-то возникло сильное вот. Так, вот это вот смотровое окно. То есть, если при малой, при малой температуре температура вот здесь вот 8, 210 градусов, ну, к примеру, я говорю, там шлак весь летит, как барабан, не барабан, а, грубо говоря, труба. Съемкостью она здесь вот забивается вот ну, здесь вот особенно забивается То есть ее надо открыть и почистить вот. Как правило На практике было Показано Здесь трубу специально поднимали мы вверх А не снизу ее делали Не снизу вот так ее Вводили вот, Потому что ну, Шлаком она постоянно забивалась вот. Ну, в принципе, это не схема, данная схема ну, хороша для природного газа, для именно осушения. Разомасе было применена нами тоже. А вот. Ну, вот, вроде и все.